вычти там, продукты какие-то, сколько примерно в месяц у тебя на это уходит Моему Богу молиться не нужно, а моя миссия в этом заключается Давайте вот ее сейчас сформулируем Фигеть, Блин, ребят, я просто вам буду снимать этих бомжей mayor, This was not here, man. Ребят, машину довольно легко найти Называется она Pontiac Grand PR 95 -го года. Я вбил в Гугле и увидел вот такой автомобиль красный. Ну вот он, собственно, здесь стоит. Я не знаю, на ходу вообще заводится или нет. Сейчас посмотрим. Но ну, на нем поедем искать тот. Ого, салон какой. Смотрите, чистый. Отмытый, оттертый. Так, вот как она заводится, интересно. Ага. Заводится, как понятно. Берем ключи, вставляем вот сюда. Уже неплохо. одеться хочет ладно вбиваем следующий поехали искать ребят нашел следующий автомобиль так что у нас здесь имеется молодец завелся это что такое не ставили удобно очень два автомобиля в одном месте вот это ребят вот здесь поставил пантяк сейчас привет заберу Так, ребят, теперь проводим инспекцию Форда. Yeah. Так, ребята, приехал на аукцион, опять на Манхэм, но только в городе Тампа. Отъехал от Майами до Тампы. И вот сейчас я подъехал искать автомобиль. Вот он, Audi. опять вон он стоит, видите? Никого нету. Сегодня субботний день, абсолютно никого. Красота. же видели какие ребят так вот профессионализм Во, забирает Toyota супер 95 -го года Офигеть, блин ребят я просто вам буду снимать этих бомжей короче чувак вы видели короче чувак стоит ну, хотя бы он ладно окей он вроде как типа воду продает ну, конечно, он максимально небезопасно стоит, так на дороге стоит, виляет, там машины все сигналят. Ну, в общем, ему баба сейчас сзади, пи пип сигналит. На, говорит, тебе там, что-то типа двадцатка ему дает. Другая женщина едет вот так вот на перекрестке, Прям только сейчас остановилась. На тебе пакет какой-то там, еда, не знаю откуда, доставку какой то организовала. Кока-кол вам пакет, офигеть, ребята, представляете? Бомжи больше, чем, но как, чтобы вас не обидеть, сказать, но больше, чем врачи, я же врач в России, поэтому больше, чем врачи в России зарабатывают. Стоят тут двадцатку, там двадцатку дали, Евгений, я думаю, сотку он баксов 100%, он рубит, а то и больше. Ребята, в общем, сейчас такая интересная ситуация произошла. Пишет мне человек, говорит, Евгений, привет, я от Максима в Инстаграме. Мы с ним переписывались видимо. А он не знал, что этого Максима я не знаю, это просто мой подписчик просто написал мне «Привет, мой, мой товарищ, мой друг тебе сейчас напишет, можешь ему помочь, там, подсказать что-то». Он говорит «Я от Максима, ты, пожалуйста, помоги мне, я вот только в Америку заезжаю, через Мексику». Он сказал, что ты помогаешь вступить в твое комьюнити в русское. Ну и, в общем, я думал, что он ну, смеется как бы, потому что это всегда когда я об этом говорю, это, ну, несколько, несколько в ироничном ключе, ну, потому что просто так получается, ребят, что все мои друзья, да, да, товарищи из России, они прибывают, и мы как бы вместе дружим, помогаем друг другу, и у нас тут есть местная уже группа, ну, и как-то так, так получается, что я в этом участвую. И мне это нравится, что я могу помочь людям, тем более, что я сам через это, через многое прошел, через то, с чего сейчас ребята будут начинать, игрушеками, но мне не жаль, Поделиться этими знаниями, контактами какими-то рабочими, да, где можно поработать, советы какие-то дать, помочь. И вот сейчас этот парень мне говорит, может с собой созвониться? Я ему даю номер, он говорит, я вот только через Мексику перешел, сейчас сижу пока что в гостинице. Ну, там такая процедура, это отдельная тема для отдельного разговора, как мы тоже поговорим про нее, как переходят люди через границу. Я просто не переходил через Мексику, поэтому я детали не знаю, но у меня есть ребята, кто-то переходил, можно будет у них спросить. Ну, в общем, он говорит, Джейн. А скажи, пожалуйста, а зачем ты этим занимаешься? вот ты помогаешь людям, я вот смотрел ролики, мне так на душе, ребят, тепло, стало так приятно, что вот уже такие разговоры идут, какую-то благодарность люди высказывают, так это классно. И я понял, что вот ради чего я и занимаюсь. мне даже спасибо вашего будет достаточно, если э, я вам помогу, как-то смогу быть полезен, а на начальном этапе любая информация дорога. Мне так стало тепло на душе. Я ему спасибо тебе. Я ему дал контакты по работе, я ему дал контакты по жилью. Естественно, мы с ним всегда будем на Я этого парня абсолютно не знаю. И не знаю даже того, кого, кто меня ему рекомендовал как такого помощника. И знаете, в Америке много ребята таких религиозных маленьких комьюнити, сообществ, которые тоже помогают людям, и у них есть какой-то свой там условный интерес в этом все вы понимаете какой да у меня интереса нет в мою церковь не нужно ходить будет потом моему богу молиться не нужно у меня нет бога и мне тоже молиться не нужно будет ребят я просто так помогаю я хочу вам в том числе и это моя миссия давайте будет в этом исключаться в том чтобы не только религиозные люди какие-то или условно религиозные люди таких наверное большинство вот таких религиозных а моя миссия в этом заключается. Давайте вот ее сейчас сформулируем. Доказать вам, что не только вот такие люди помогают. Но, ребята, вот он, я обычный человек. Я не верю ни в какого бога. Не надо меня переубеждать обратно. Пожалуйста, ребята. Вы верите? Ну, отлично, верьтесь. Как бы тихонечко вы или не нетихонечко. Но мне не надо убеждать, потому что каждый раз, когда я говорю про то, что я атеист, начинается шквал комментариев людей, которые пытаются меня переубедить. Ничего подобного, ребят, не хочу в это верить. Вот он, я нормальный, обычный человек, который работяга, который, трудяга, который старается. Хочу делать остальным приятное. Хочу э, этот мир делать чище, лучше э, и помогать таким же, как я, простым, простым людям. Руку немножко повредил, перемотал просто, что было какой-то, какой-то э, вот этой штукой. В общем, все классно, прекрасное настроение, еду работать. Ребят, приятная такая погода, градусов может 10-15, я не знаю, ну прям кайф. Я сейчас нахожусь в Джорджии, но это не Грузия, это штат американский Джорджия. Сейчас я иду на аукцион Манхейм, забрать один автомобиль и поеду уже в штат Иллинойс, в сторону Чикаго, буду уже потихонечку разгружаться. Надеюсь, что вечером могу скинуть первые два автомобиля. Завтра остальное и загружаемся обратно. Ребят, забирать буду сейчас машину. Hyundai Accent, обычный автомобиль, который идет на Open. На открытый трейлер Но просто по хорошей цене из Джорджии То есть ближе до Иллинойса, нежели я брал бы из Флориды Понимаете, да, из дома Черт знает куда, 2000 фит Она очень далеко находится, поэтому Придется, наверное, сейчас какую-нибудь машинку взять Но на самом деле, вы вот переживаете Иногда пишите, а вот ты взял машину назад поставил Конечно поставил, это во-первых А во-вторых, у них везде есть везде есть датчики Они проверяют очень быстро, где автомобиль находится То есть на каждой стоит GPS датчик вот он, видите, вот стоит, желтый. Это GPS. Они по нему определяют, куда машина переехала, где встала. Так что ничего страшного не произойдет. Я ее нашел, ребята. В документах было написано одно, а по факту она в другом месте. Но геолокация прям сильно помогает. Почему я вижу себя в зеркало? Вот, ребят, на Акценте тысячу лет не ездил. Последний раз я в России на нем, кажется, ездил. Интересно. Ну, я помню, меня друг на таком таксовал в Саратове, я тоже таксовал, но на, по-моему, на авансере Mitsubishi. И вот он вдруг постоянно приезжал к 33 Картошки на Большой Казачьей Астраханской Саратове. И мы садились у него в машине и общались всю ночь, пока кому-нибудь заказ не придет. В общем, ностальгия. Ностальжия. Ребята, отлично, крепим и погнали. Так. Время ночи, все закрыто, но я нашел там щелку и машину все-таки подогнал к вот этому Ауфенберг. Фоткаем два автомобиля со всех сторон, чтобы было доказательство того, что они такие же убитые, какими были до того, как я их забрал, на фоне Ауфенберга сфоткаем а теперь ки там у них есть, туда сейчас скинем ключи, и все это дело туда падает, вот и все в принципе, да. Ребята, что-то я совсем не вовремя здесь оказался, мост подняли. И ждем теперь, когда вот такие вот, я не знаю, баржи, понтоны, как их назвать, пройдут. Непонятно, что они на них возят, какие-то они плоские. Может быть, основной груз под водой находится? Но, в общем, один проехал довольно быстро или прошел, а второй что-то еле-еле-еле идет. Он какой-то огромный, просто раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть сбоку и три спереди. То есть всего 18, получается, вот этих вагончиков водных. Еле-еле. Будем ждать теперь, когда он пройдет. Чуть-чуть бы, ребят, прям буквально на 5 минут побыстрее, я бы успел проехать. Но ничего не поделаешь. Ну, ребят, посмотрите, какие они огромные. А Отчуметь. Просто вагоны огромные, контейнеры. Так может, там автомобили и перевозят? Может быть, вот на таких транспортных водных средствах перевозят автомобили? Интересно, а где же у него руль-то? Здесь или там? То есть, как ему не промахнуться и попасть вот в этот прогал. Отчуметь, какой он огромный. Невероятно. Первый раз таки вижу, ребят. Какой там должен быть двигатель. Там, наверное, после него шлейф такой огромный. И с дна всю гадость, наверное, поднимает ил. И все эти 18 вагонов толкает только вот, вот один такой главный вагончик. Какой-то люстрый наверху крутящийся и флаг американский, пожалуйста. Отлично, мост опускается. Поплыли. Дальше. Так, ребят, с утра пораньше приехал достать автомобиль вот этот. Понтьяк или как-то там так называется. Давайте, надеюсь, он доедет наконец-то до своего места. Спасибо, сэр. Удачи. Спасибо. Все, тачку оставляем. Говорит, ты мне привез, говорит, sweet peach, сладкий персик. И смеяться. Типа тачка раздолбанная. Я говорю, ну да. Сегодня утро понедельника. Выехал я по субботу. Уже холодая здесь, прям холодно. Прям холодно. Удивись вас, да, ребят, минус 3 градуса. Но мне холодно. Выехал я в субботу. Сегодня уже понедельник. Неплохой пока результат, правда. Еще бы сегодня разгрузиться и загрузиться в идеале. Но это, конечно, маловероятно. Но буду стараться. Что нет-то? Буду стараться. Так, ребята, доставляем следующий автомобиль. Аудио Опять. Блин, ветвище, пока на улице холодно. Погнали скорее. В автосалон удобно. Здесь местечко есть как раз. Спасибо, Ребят, ну что, даю предпоследнюю тачку, Toyota Supra. тоже много раз в этом месте уже был в автосалоне, куда отдаю машину, поэтому где парковаться, все мне известно, куда идти, у кого забирать чек. Масло замерзло в гидравлике, поэтому так гидравлика медленно, медленно идет, но уверенно. Смотрите, какая красивая лужайка, козлята бегают гуси барашки все в мире и согласие живут видите. Он ее так тщательно проверял, весь автомобиль прошел, все проверил, говорит, ой, а там повреждения, ты указывал, я говорю, да, указывал, можешь показать, я им показал. Ну, то есть, видимо, они переживают, чтобы на них потом не повесили вот эти повреждения, все пофоткал, но мне без разницы, у меня все, все, ребята, застраховано, помимо того, что я фотографирую, я еще и на видео снимаю. И вы еще мои свидетели, правильно? Вы все смотрите. Вот написано over 5 ton. Запрещено, но кроме local delivery было написано. А я local delivery, так что мне можно. Едем дальше. Они козлятки, козлятки. Пасутся. Красавчики. Yeah, он говорит, машина сына, я говорит, даже не знаю, как здесь задняя скорость включается Ты знаешь, говорит, я говорю, нет, давай пробовать Ну вот мы попробовали, получилось Праворульная, первый раз, по-моему, я загружаю праворульную И как на них ездить, я вообще не понимаю Это же неудобно Окей, okay, когда на левостороннем движении, но когда в России привозят и еще убеждать пытаются, у меня были такие товарищи, что это супер удобно, это нормально, это просто ты ездить не умеешь. Ну как, как, обгонять, как? Ребят, приехал забрать Ламборгини Авентадор. Жду сейчас клиент выгонят мне ее. Смотрите, как в сказку попал. Так любят американцы, конечно, наряжать свои дома, елочки, деревца, украшения. Вешает всякая разная Красота. В общем, клиент сказал, что машина очень низкая, поэтому он сейчас здесь выйдет. Не знаю, почему не сразу здесь, почему он сказал, что он поедет туда. Я буду сейчас говорить, эй, тише, чувак, чуть не задел тачку, ты чего? Аккуратнее, сынок. Это сын, сын какого-то, сын отца, да? Вроде бы не сильно здесь низко, одинаково, в принципе. Ну да ладно его дело. Прохладно на улице. Кайф, кайф на самом деле, когда вот так чуть-чуть прохладно, где-то минус 5, нормально, нормально. Работать можно. Давай, сынок, давай, давай, скорее. Темнее тоже, надо быстрее. Непонятно. Почему он здесь не мог? Покататься, хочет. Ну ладно, сколько your full name the inside uh, so can I get a copy of the paperwork and the insurance I will send to email okay can you do that as soon as possible yeah but okay. I need to first of all I need your full name and sign okay. okay can you send that before I sign? I can do it. You can? When can you send it? Just give me your sign and I will sign right up. Okay, okay. a video of it this was already here this was not here man <laughs> i have a video of it. yeah also. <laughs> can you show me your... pictures. never mind it is there <laughs> just want to make sure it, it is there too. in the video it's fine it's fine i know скречивается, он на меня повесит, покиньте ребят, немножко неудобный заезд такой, выезда нет поэтому придется разворачиваться, но зато взамен, смотрите, какую красоту я вижу взамен, соседи, видите, как красиво дом нарядили и Дед Мороз там имеется Санта-Клаус, да? какой-то страшный представляете, не поленились, деньги потратили, занимались украшением, вот какие молодцы Ребята, сегодня понедельник вечер. К сожалению, я все машины сегодня собрать не успел. Но два автомобиля успел собрать. Уже неплохо, правильно? Завтра остальное начну собирать. Понедельник вечер, к чему я это сказал? Потому что я выехал в субботу. В субботу, в субботу я собрал машину в воскресенье. Соответственно, в понедельник уже доехал довольно быстро. Я оказался в Чикаго. Вот сегодня я в Чикаго заночую. Нашел такую кафешечку, в кафешечке посидел. Чайку попил, покушал. И вон встретил Женьку. Представляете, у нас же есть программа. Помните, я вам говорил. На которой Женька меня увидел и приехал. В Чикаго доведешь? О, до Чикаго, до Майами. Да. Представляете, только-только мы отдыхали вместе, все дома арендовали, вам показывали. Все вместе отдыхали в Майами. И сегодня, ну, соответственно, я в субботу еще уехал, а у немножко отпуск продлился. И он до понедельника, до сегодня отдыхал в Майами, взял билет на самолет. Сколько билет на самолет стоит? 74. 74 бакса. Вообще фига ничего, правильно? Кстати, по поводу денег. Понятно, что все как бы ну, удивились и все положительно отнеслись к тому, что Женя зарабатывает такие деньги большие, полмиллиона на рубль, если переводить, это такой, такой заработок в месяц, но тем не менее, такие путинцы, за путинцы начали писать, да все это фигня, да блин, в Америке ты страховку купи, еда, ничего не остается, остается что-нибудь или не остается? Здесь такие... чай, Здесь Нормально, сачку начать. дал. Вот. А, Что, остается чем-нибудь, нет? Остается. Ну, примерно, общем, да. Э примерно... Видео ты записал на хорошие люди. Хороший. Там хороший. Там жирный, нет, там неделя вообще три в неделю ну, Даже почти. больше, да? Почти Да, почти три да, в неделю. А вот так просто, грубо говоря, грубо, вот, допустим, там, вычти жилье, вычти, ну, где мы живем, мы скидываемся, да? Вычти, там, продукты какие-то. Сколько примерно в месяц у тебя на это уходит? В районе скольки? уходит да. рука мерзя давай быстрее О, в районе, наверное, 800 представьте 800 900 вот вычтите из них остальное это чистый заработок который ты можешь в россии ее отправлять. кто-то говорит а что ты в рублях ты в америке зачем нам в рублях ну то что мы основная моя аудитория в россии поэтому полмиллиона в российские рублей перевожу 800 900 это это еще же это 60 тысяч рублей ну то есть 400 тысяч 440 450 400 окей грубо говоря тысяч ты можешь просто в россию отправлять своим родным они будут жить кайфовать. или не в россии или как в Таиланд, как я например Правильно? Да. Правильно. И все, ребята, вот-вот простая арифметика. Так что не надо нас-то убеждать, тех, кто здесь, себя сколько угодно убеждайте, что там хорошо, там нас ждут, там высокие пенсии, хороший заработок и так далее, и так далее. Но нас убеждать в этом не надо, не получится. Мы здесь, и мы знаем, как живется там, сколько мы там зарабатывали. Может, вы миллионеры? Окей, это тоже хорошо и, ну... Только процветание вашему бизнесу, только, только хорошего вам заработка, здоровья крепкое и всего-всего остального. Ну а если вы такие же, как мы, ребята из деревень, а мы из деревенских парней, то у нас там ничего не получилось. Ну, и, и благодаря этому режиму, в том числе и непосредственно из-за него. <связать> Давай, отъезжай куда-нибудь. Так что нас убеждать не надо в том, что э, там хорошо. Там хорошо, но мне туда не надо, да, как в песне какой-то. Вот, ну ладно, Женька сейчас поболтаем, попрощаемся, он поедет за э, свою погрузку, на утреннюю уже отдыхать будет. Я здесь останусь, немножко чуть-чуть, 40 минут от Чикаго, 30 минут Женька к вам подъехал. И вот, кстати, его трак, он в его пользовании находится. Это не его личный трак, кто-то писал, а сколько на ремонт трака? Да не сколько не на ремонт трака, это компанейский трак. Представляете, это компанейский трак, и парень зарабатывает, только приехал 6 тысяч баксов, 7 тысяч баксов в месяц а то и 8, если хорошо работать. Компанейские. А компания чинит, меняет масло, меняет. Вот сейчас они ему подготовили, видите, помыли, шины поменяли, все сделали. И правильно я говорю у тебя? Сейчас помыли трак, поменяли шины, э, да, масло. Все, что писали, в принципе, все мы по телефону, все, я говорил. Все, все, все что, какие да, у тебя да. были нарекания. Он, собственник, их озвучил, собственник, все, все все, все это дело исправил. Сейчас ты на работу на сколько вышел недель? Получается, где-то три а, 3... недели наверное. на Новый год без проблем тоже можно. Три недели, хочешь Новый год работать, хочешь отдыхать вот там да. в зависимости от твоего желания, от твоих потребностей э, финансовых. Такие дела. Так что, ребят, когда мы теперь увидимся? А, с тобой, собственно, мы сейчас прощаемся, и все, и в следующем году увидимся. Потому что я-то улетаю в Доминиканы, ну, возможно, потом да. в Таиланд. А, возможно, потому что ты можешь еще приедешь, да? Или ну, не кстати, приедешь? Еще Может, ты еще добери, догонишь. Да. То есть за мной, видите, болтается за мной, постоянно катается. Да. А что за мной? Не успею, я из дома ехать, Он приезжать. Так что получается, выйти и в Америке встречаться, иногда чуть реже, иногда, вот видите, сейчас, немножко чаще. Но теперь у нас есть дом, welcome, все друзья наши, кто кого мы знаем, кто нас знает, приезжайте, давайте знакомиться, помогать друг другу. Так, правда, легче, да? Советам какие-то да. помочь, чуть-чуть где-то -чуть, подсказать, как с какой-то да. работой подсказать и так далее, и так далее, и так далее. Будем, будем, ну, на, мы хорошие люди, должны как бы тянуться друг другу, помогать друг другу, правда? И очень я рад, что у нас есть такой с вами блок единомышленников, блок хороших людей, потому что плохих, ну, редко встретишь у меня на канале. Бывают комментаторы, какие-то дрянь, чушь пишут, но это скорее исключение из правил. и Их я просто блокирую, потому что тот -то мне говорит, а ты для нас снимаешь. Ребята, я снимаю для нас, вот для классах ребят, друзей, ну и для моих каких-то подписчиков, которые тоже могут созидать, могут радоваться, могут поддерживать добрые слова писать. Вот для вас. Остальные, кому что-то не нравится, кто-то хоть подвох ищет. Ребят, есть пульт от телевизора, знаете, вы каналы листаете, когда хотите. А есть на Ютубе такая возможность, как выбор каналов. Поэтому, что-то не нравится, не надо критиковать. Идем дальше, смотрим другие каналы, которые, нам, которые вас интересуют. Много-много разных. Соловьев, Киселев есть. Дудь есть крутой, крутой журналист. Вот туда идем и там смотрим. А просто засирать, писать гадости. Зачем? Зачем тратить слова, буквы, клавиатуру, порт? Не надо этого делать. на ночи. Пока всех.